Сегодня мы с вами приготовим необычную пиццу. Основа для пиццы будет не из теста, а из баклажанов. И эту пиццу можно отнести также к полезной еде, то есть к правильному питанию. Так как на 100 грамм этой пиццы приходится примерно 125 грамм калорий, что согласитесь даже очень неплохо. Ну хватит болтовни, отправляемся на кухню и делаем эту замечательную пиццу. И так нам потребуется баклажан, 2 яйца, панировочные сухари, сыр ракфор, сыр моцарелла, помидоры черри, помидоры без кольца или томатная паста. и специи нам потребуется черный перец, чеснок в виде порошка, тмин и красный перец крупного помола. Не забудем поставить духовку на разогрев 180 градусов и конечно же смазать против, на котором мы будем делать эту замечательную пиццу. Первым делом приготовим куриный льезон. Для этого возьмем два куриных яйца, разобьем в подготовленную емкость. Затем смесь специй, в которую входит чеснок сухой, черный перец, тмин или орегано и красный перец хлопьями. И хорошенько все взболтаем до однородного состояния. Предварительно очистить баклажаны от кожуры и нарезать тонкими пластинками толщиной примерно в один сантиметр. У меня получилось 8 кусочков, это будущая основа для нашей пиццы. Затем обмакиваем в яичном лизоне эти самые кусочки и хорошенько панируем в сухарях. И вот получился мой первый кусочек, основа для нашей пиццы. Проделаем то же самое с остальными и выкладываем на предварительно смазанный противень. Выпекаем 10 минут при температуре 180 градусов и нам не нужно их доводить до готовности. Переворачиваем каждый кусочек. Обратите внимание, они достаточно мягкие, но они не готовые. Они все у нас полуготовые. Берем помидоры, которые очищены от и нарезанный кубиком и раскладываем все по нашим кусочкам пиццы и не забываем полить соком который придаст не только аромат но и будет достаточно влажный как настоящая пицца посыпаем сыром моцарелла и ракфор если нету сыра моцарелла можно заменить на любой другой главное чтобы он легко плавился ну и ракфор можно поменять на любой сыр с плесенью. И в конце мы украшаем помидорами черри. Сверху сбрызнем оливковым маслом. И отправляем все это в духовку. Вот такая чудесная пицца у нас получилась. Приятного аппетита и до скорой встречи. Увидимся на следующей неделе. Пока.